Всем привет, это четвертый урок шкатулки полезностей от факультета рукоделия, в котором мы научимся соединять нити из двух мотков, так, чтобы это соединение было незаметным и Вам потом не нужно было тратить время на то, чтобы спрятать узелки на изнаночной стороне изделия. Такой способ соединения нитей подойдет для пряжи, у которой есть скрутка и в составе присутствуют волокна чтобы их можно было распушить. Например, пряжа из шерсти мериноса. Концы нити желательно оторвать, чтобы края не были ровными. Целиком у вас вряд ли получится оторвать нить, а вот по частям это сделать проще. Разделите волок нити примерно пополам, и тогда у вас все получится. От одной половины волокон отрываем совсем немного. А вот вторая половинка должна получиться намного короче первой. Со второй нитью поступаем точно так же. И на ней Вам нужно оторвать нити так, чтобы расстояние между кончиками половинок было примерно такое же, как и на первой нити. Теперь нам нужно распушить обе нити. Для этого возьмите щетку, у меня это щетка для ногтей, я думаю, здесь подойдет и зубная щетка. Раскладываем ровно нить на столе и начинаем ее причесывать. В результате волокна должны стать рыхлыми и пушистыми. Примерно вот так они должны выглядеть. И теперь то же самое проделываем со второй нитью. Когда оба конца будут готовы, складываем их друг с другом кончиками навстречу, так чтобы длинные волокна одной нити совпадали с короткими волокнами другой. Таким образом нить вместе соединения будет ровной по толщине. Теперь нам понадобится немного воды, чтобы смочить ладони. Берем пучок ниток и кладем на ладонь, а дальше подкручивающими движениями только в одну сторону начинаем их соединять. Крутим до тех пор, пока толщина нити не сравняется. Если это необходимо, добавляем еще каплю воды на латунь и продолжаем скручивать нить. В итоге нити хорошо соединились, можно продолжать вязать. Если пристально приглядываться, то эта скрутка не будет идеально, как фабричная, но она достаточно ровная и надежная, и в вязании это соединение будет незаметно. А самое главное, на изнанке не будет узлов, и потом не придется тратить время на то, чтобы их заправить. На сегодня урок окончен. Надеюсь, что вам были понятны мои объяснения. Встретимся в следующем занятии. Следите за выходом новых роликов. В школе вязания «Шкатулка полезностей» от факультета рукоделия.